В данном уроке мы рассмотрим понятие внутренней и временной стоимости опциона. Что такое внутренняя и временная стоимость? Мы до сих пор рассматривали и смотрели графики на момент экспирации. То есть вот давайте в данном случае у нас график опциона Call со страйком 50. Ну, предположим, что цена его покупки была мала. Не будем его сейчас учитывать. И смотрим, тогда на момент экспирации, если страйк 50, все, что ниже, не будет никакой стоимости, а все, что выше, стоимость будет у нас расти. И чем больше вырастет цена, тем больше мы заработаем. Вот такой, такой же график, как мы видели, как мы рассматривали в предыдущих уроках. Но что будет, если до момента экспирации еще осталось какое-то время? В этот момент, соответственно, если цена 55, то Но что будет, если до экспирации остается еще... остается еще значительная часть времени? И, например, при цене 45, на момент экспирации понятно, что вы ничего не получите, если цена 45. Но на текущий момент, вот сейчас 45 у нас цена нашего фьючерса, мы будем про фьючерсы говорить. Но если до момента экспирации остается еще время, есть вероятность, что цена акции еще вырастет и мы что-то заработаем. Соответственно, график, вот скажем за месяц до конца экспирации, будет выглядеть не вот такой ломаной линией, а будет выглядеть вот в виде такой кривой. И вот эта заштрихованная вот здесь часть, которая точечками здесь обозначена, это представляет собой Представляется собой временная стоимость опциона. То есть то, что со временем опцион может изменить свое значение. То есть, значение может изменить акции, соответственно, опцион может оказаться тоже что-то стоит. То есть теперь мы вводим два понятия. Временная стоимость. Это стоимость, которая зависит от того, сколько осталось времени до конца экспирации. И внутренняя стоимость. А внутренняя стоимость определяется на момент экспирации. То есть при цене 45 мы ничего не получим за этот опцион на момент экспирации. Соответственно внутренняя стоимость ему равна нулю. Внутренняя стоимость появляется только когда мы переходим через страйк. И вот с момента 50 начинает внутренняя стоимость опциона расти. При этом временная стоимость определяется так, что максимально временная стоимость в момент точки страйка. От точки страйка временная стоимость опциона максимально. Если мы от цены страйка удаляемся, то временная стоимость уменьшается. Почему? Это легко объяснить. Если мы дальше уходим от цены акции, то и вероятность того, что цена успеет до конца до экспирации вернуться к точке страйка меньше. Соответственно, и времена, временная стоимость уменьшается. Если мы удаляемся далеко в стоимость, тоже временная стоимость уменьшается, потому что здесь уже и так велика внутренняя стоимость. Если мы очень-очень далеко находимся от цены страйка, то фактически в этот момент опцион ведет себя как фьючерс. То есть опцион, который очень далеко от цены страйка, уже в плюсе у вас, он ведет себя как фьючерс. Соответственно, чем ближе остается до момента экспирации, тем, соответственно, вот эта кривая будет ближе прижиматься к той ломаной кривой, которая на момент экспирации нарисуется. Вот она. Давайте красным обозначим. Красным эта линия на момент экспирации. И чем меньше остается времени, тем вот эта кривая будет вот сюда сдвигаться. Эта кривая будет сдвигаться. И в момент во время экспирации, то есть когда опцион все уже перестает существовать, это будет ломаная кривая те графики как раз которые мы рассматриваем вот так себя ведет опцион то есть вот эта зависимость если мы не в момент экспирации она у опциона нелинейная от цены акции или фьючерса и вот эта нелинейность позволяет реализовать различные интересные стратегии которые мы в данном курсе будем рассматривать а вы будете пытаться их реализовать и на этом заработать денег то есть в любой момент Цена опциона ⁇ это его внутренняя стоимость, то есть стоимость, которая будет у него на момент экспирации, и плюс временная стоимость, которая зависит от того, как много еще времени осталось до, до экспирации, то есть момента истечения опциона. И вот эта временная стоимость зависит от многих факторов. Она зависит от волатильности базовой акции, в первую очередь потому, что если акция волатильна, то вероятность отца, от и базового актива более волатильна, то вероятность от 45 пройти до 50 выше, чем у того актива, который вялый, пассивный и редко совершает какие-то движения. То есть, вот эти активы у нас тоже они могут быть разные. Например, какой-нибудь э, инструмент рубль-доллар, если мы возьмем 5 лет назад, он вообще стоял в районе 30-35 и стоял там годами. Конечно, у него волатильность была низкая, и вот эта вот временная стоимость, она была низкая. Есть, вероятность при цене от страйка нам на 3 рубля, на 5 рублей, если цена отстояла, то вероятность, что цена рубль-доллар вырастет фьючерса до 40-50 была минимальна. А сейчас все изменилось. Сейчас волатильность рубль-доллар намного выше, потому что сейчас мы можем и за 1, 2, 3, 5 рублей пробежать, а то и 10 иногда. А были случаи когда был вот, обвал рубля тогда вот эта временная стоимость вот эта кривая она резко уходила туда вверх то есть временная стоимость возрастала в момент неопределенности и введем три понятия опциона опцион может быть вне денег то есть опцион у которого внутренняя стоимость нулевая Опцион вне денег будет, если цена акции 45 рублей. То есть, вне денег понимается, что что если цена акции не изменится, то и опцион на момент экспирации не будет стоить ничего. Он сгорит. Фактически вы его не используете. Мы говорим сейчас про кол, Про путь все то же самое, только график на момент экспирации выглядит по-другому. А кривая также будет вот располагаться выше, и на момент экспирации она точно перейдет вот в эту ломаную кривую, ломаную прямую. То есть при цене 45 опцион вне денег. Опцион у денег, то есть когда цена акции торгуется около цены страйка. Это понимается в этот момент у опциона максимальная временная стоимость. И здесь почему? Потому что вероятность, именно в этой точке максимальная вероятность того, что опцион может закрыться и принести... Плюс и может закрыться и сгореть, не принеся плюс. То есть вероятность, что цена уйдет вправо-влево здесь одинаковая фактически. И здесь, что произойдет дальше с опционом, будет ли он что-то иметь ценность на момент экспирации, непонятно. И следующее При цене текущего базового актива фьючерса больше, чем цена страйка, опцион называется в деньгах. То есть он уже с большой долей вероятностью. То есть момент экспирации он будет в деньгах, есть цена не изменяется. И вероятность его, естественно, выше, что он и к моменту экспирации тоже будет в деньгах. Потому что ну, акция, волатильная акция, она колеблется и вправо, и влево. То есть и растет цена, и падает. Соответственно, здесь вероятность, что вырастет и упадет она приблизительно одинаково. И поэтому цена определяется. А вот цена опциона определяется более хитрым образом. То есть, любую акцию, в какой цене мы ни, точки не взяли, фактически ее вероятность упасть на 5 рублей, вырасти на 5 рублей, она зависит от волатильности данной акции. Вероятность это одинаковая. А вот опционная цена будет изменяться нелинейно. Вот в этом его преимущество, в этом его сложность. И мы уже говорили, если опцион, если цена акции очень далеко от страйка очень сильно выросла то опцион похож на фьючерс если у вас купленный колл и цена сейчас не 50 а где нибудь 120 фактически что вы купили опцион что вы купили фьючерс будет одинаково то есть он изменяться его цена будет изменяться так же, как цена фьючерса и то же самое для пута если цена Страйка пута у вас там 140 мы рассматривали в примере. Если сейчас цена по 50 торгуется, базовый актив, то фактически все равно, что вы продали фьючерс, то же самое, что вы продали, что вы купили опцион пут. Абсолютно одинаково они себя ведут. Также будут, если цена вырастет, столько же опцион потеряет, настолько же опцион подорожает. Цена упадет, настолько же опцион упадет в цене. Вот это вы должны понимать, что вот эта кривая, если мы далеко удаляемся, она фактически превращается вот в эту прямую и точно такая же, как и на момент экспирации. Если что-то сейчас непонятно, потом мы будем рассматривать еще дополнительно платные и бесплатные специальные программы для анализа опционов. И там вы можете всем этим поиграться и посмотреть, как будет себя вести опцион момент экспирации далеко до экспирации вы можете и рекомендую вам это делать купить, продать по путу можно еще поначалу что сделать, даже вот в момент пока вы курс этот смотрите вы можете, не рекомендую продавать, но можете купить один пут, один кол и следить за ним, смотреть за его графиком, смотреть что с ним происходит как он теряет цене, как он вырастает в зависимости от каких-то Параметров. То есть у вас, когда вы имеете ну, реально потраченные деньги, вам будет интереснее читать этот курс, смотреть этот курс, вам будет интереснее следить за вашими опционами. Только единственное, не продавайте их, а купите, чтобы у вас был, был фиксированный убыток, чтобы вы не потеряли, как мы уже смотрели, да, на график, что заплатив за опцион кол вы уже не потеряете больше, чем заплачено. Поэтому рекомендация купить по опциону, как это сделать, точно так же, как акцию вы покупаете. Выберите центральный страйк, выберите опцион, который торгуется около цены, у которого страйк приблизительно равен цене базового актива, и этот опцион купите. С чего начать? Ну, можете взять рубль-доллар или фьючерс на индекс РТС. Такие самые два расторгованных опциона.